ну раньше графика. И такой состав. 2000 тонн выше нормы. А он не перекроет главный путь? Ничего, ничего. Сманеврируем. Простите, пожалуйста. Скажите, во сколько приходит 507 А вот он подходит. Да, но это же... Товарные? Зоя! Федя! Зоя! Почему товарным на паровозе? Случилось что-нибудь? Потом, потом расскажу. Эй, Пойдем. До свидания! Если надо чего, напиши. Напишу! Испачкался весь И костюм испортил Ничего, игра стоит свечу Пойдем Гражданин, дайте пройти Гражданин Простите, пожалуйста двух синусов равна удвоенному произведению синуса полусуммы на косинус полуразности их аргументов. Их аргументов. <рly noise> <рly noise> Женька, Женька, пусти. Сумма двух синусов равна удвоенному произведению. Батька спит. С ночной пришел. Ага. А мама? Уже встала. Ой, что это? А это тебе, мама. Что это, Федя, а? Сейчас увидишь. Спасибо, сынок. А отца не забыл? Работает по принципу водяной турбины, мамочка. Ложи на место. Понятно. Я прошу тебя, друг Данила Максимович, сделать из моего сына, настоящего инженера, металлурга. Подробности о себе он расскажет сам. Заранее благодарю тебя, твой А. Стрельников. Саша, молодость отдохнула. Мы с вашим отцом жизнь начинали. Сидите, сидите. А вы на заводе никогда не работали? Нет. Защитил диплом, направили в аппарат сбыта. Копия ты. Что? Глаза, нос. А. Да, все говорят, похож. Вылитый отец. Вот потом в план перевелся. Ну, а теперь решил, поближе к металлу. Здравствуй, Наденька. О, Шабалин, уже из отпуска. Что ж так быстро? Да так получилось. Да не Максимович у себя? Да он занят, у него новый инженер. Подождем. Ну что ж, можете написать отцу, что просьба его выполню. Спасибо. А пока присмотритесь, подберите себе подходящую работу. Заходите. Всего доброго. Спасибо. До Данил Максимович, можно? Шабалин, заходи, заходи. Простите. Кто это, а? Это наш Столевар, Федор Шибалин. А. Скажите, пожалуйста, а инженер Яснова у вас работает? Зоевана? Да. В техническом отделе руководит сталеплавильной секцией. А. И вот три лучших машиниста сели на паровоз и повели его. Один из них показывает наивысшую скорость на прямых участках пути, другой на кривых. Третий классно берет подъемы. И втроем они состав большой грузоподъемности привели раньше графика. Угу. Так, значит один паровоз, три машиниста водить будут. Сила. Да нет, да не, Максимович, Максимыч, один, но гораздо быстрее, чем раньше. Вот бы у нас так, а, собрать на печь пять лучших столиваров. Отец мой завалку по своему ведет, я заливку чугуна, чекин плавления, а Шахрай король доводки. У. Поработаем недельку и освоим лучшие приемы, у. Ох, а заводила ты, честное слово, но как я столеваров с других печей сниму? Кто вместо них работать будет? Подручные? На вашей печи там выйдет толк или нет, неизвестно, а, а на них печах... Я, явный урон? Так зато потом выиграем, так. ведь он Несколько нет, дней... Да, дней, да не нет, нет это, алло, да! Кто? Шахрай? Да подожди, да не кричишь? Ну слушай! Да не кричай, я тебе говорю! Так что... Да что нам у тебя стрескос? Ну, сейчас я сам приду! Вот тоже туз! И твой отец не легче. Вот как я их вместе сведу на одной печи? Ну, это уже моя забота. Ну, Значит, согласен, да, нет, нет, только ты меня, знаешь, я а схода решать не берусь. Ты, ты, пожалуйста, дай мне подумать. Ну, подумайте, подумайте. Только я не отступлюсь. А ты меня за гору не бери! Понимаешь? Чтобы от твоих идей голова пухнет. Отдай Ну, я тороплюсь, Майк. Ну, я говорю. Положи, положи на место. Ну? Федя, а сколько до свадьбы ухаживать полагай ну, кто как. А ты что, замуж собираешься? Да нет, я тебя имею в виду. Поел бы, Феденька. Некогда, мамочка, некогда. Ведь не скоро вернешься. Ну вот, мамочка, что делает любовь. Да ничего из этой любви не выйдет. Но почему она к нам никогда не приходит? Значит, у нее нет серьезных намерений. Да и не пару он ей, рабочий. Трудно до нее дотянуться. Ну, как ты можешь так говорить, мамочка? Вот она инженер, а к нему за советами обращается. Да? Ну да, а ты говоришь рабочий. Что ты? Здравствуй, Зоя! Твои любимые? Зачем ты приехал? Хм. Неужели нам не о чем поговорить, Зоя? Нет. Зоя! Пусти меня. Радости. Хорошая ты моя. Любишь. Ты люби меня, Федя. Очень люби. Меня по-настоящему еще никто не любил. Что ты говоришь, Зоя? Это так. От счастья. Пойдем прокатимся с ветерком, а? Настоящий бельгийский Бери Тула сам знали Там мать уже настала Что ж ты с санатория сорвался Не понравилось Понимаешь, мать Встретил я там машиниста И ввязался с ними в опытную поездку угу. Слыхал, я уж в курсе Опять новая идея Вот бы у нас так, батя. Вместе. Это как же вместе? Встать на одну плавку. Ты а смотри, я, сюда. Я. смотри. Ты, Чекин, шахрай, я. И я, если возьмете. Шахрай? Да тише, мать, разбудишь. Так вот, если мне понадобится, я подыщу себе учителя по достойней, а ученика посмышленнее. Ну, напрасно, батя, ты свое самолюбие выше всего ставишь. Мустерство не самолюбие. Не уверен. Как это не уверен? Да все говорят, что шахрай в доводке плавки первый. Шахрай? Так вот сделай подарок своему шахраю. Батя! Батя! В вкусном вечере у меня будет такое платье Весь низ в оборочках Рукавчики до сих пор и тоже в оборочках Вот такое декольте, а в талии туго-туго А выточка вот так идет Красиво? Да А сейчас гладкие платья носят и узкие, а оборочки не бодят а И что? ничего подобного, и такие тоже носят, правда? Конечно что ты знаешь? Валя, Оля, ну перестаньте же Ой, девочки, странно как-то Старые заботы кончились, а новые не начались Скоро, Скоро начнутся Вместе сказали, хватайте это за черное. Загадала? Ну, конечно. Ну что, поступить в институт? А ты? Говори, соврешь, не исполнится. Ну, говоришь, ну, скорее. Замуж выйти. До свидания, девочки. До свидания. is now? <laughs> Ну а ты шо ж сел? Проходи к столу. А потом директорша обняла меня, растоловала и говорит, я уверена, Майя, ты будешь достойным представителем нашей школы в университете. Пирог, а гривник запекла? Запекла. Ну вот, Майя, теперь надо решить, какой ВУЗ поедешь. Я в ВУЗ не собираюсь. Мы решили всем классом идти работать на завод. Как на завод? Одна вот медалистка на два класса, ты на завод. Хм. А медаль нужна мне из гордости. А я тебя в институт силком по влаку. А в цехе кто первый? Шабалин отец и а Шабалин сын. А в школе Майя Шабалина верно сказано а чего ты удивляешься митя а ты не суйся. Да погоди ты погоди так вот дочка бабка у нас формовщицей в литейном была дед горноводь мы с петькой стали а из тебя я ученую сделаю а почему это я буду традиции семьи нарушать вот есть династия корбовых, а теперь будет династия шапалиных я тоже в мартен пойду мартен в химическую лабораторию так кто тебя там ждет ждут же договорился Так это ты воду мутишь? Моя правильно решила. Не напрасно вы так с ней вулканически. Это у вас пережитки. А ну-ка, ишь отсюда. Папа, как ты можешь? что теперь я распустил. Да что ты, что ты, Митя, Митя. До свидания, тетя. Пережи так, не дожи так. Папа, ты, ты, как тебе не стыдно жить? Куда? Пусти, пусти меня. Вот и не заметили мы, как дочка-то выросла. Женя, а может, отец прав? Что? Может, мне действительно надо поступать в институт? Что ты, Майя, гни свою линию и все. Не отступай. Ага. Вот. Ну, я пойду. Давай, иди. А с Дмитрием Трофимовичем я поговорю в цехе. По рабочему. Один на один. Чего ты? Не идет тебе эта шляпа. Я мог поехать на любой завод В любой город Но поехал сюда, потому что ты здесь Я все понимаю, Зоя Ну хорошо Тебе очень тяжело было Да и сейчас нелегко Но поверь, я уже не тот Я столько пережил за эти три года Ой, я это уже много раз слышала Ну хорошо, хорошо ну, виноват перед тобой. Прости. Ну, во имя нашей любви. Прости меня. Любви? Какой любви? От нее ничего не осталось. Даже ненависти. Все в пепел перегорело. Ты для меня чужой. Пойми, это ты чужой. Так во имя чего прощать? Во имя чего? Странно. Во имя будущего. Во имя семьи. Нашей семьи. Ой, простите. Нет, нет, проходи. Проходи, проходи. Не смущайся. Ты нам не помешанит. До свидания, Геннадий Александрович. До свидания. Проходи. Проходи. проходи. Рассказывай. Зоя Ивановна, понимаете, мне очень легко дается математика. Но я как подумаю, что мне всю жизнь формулы выводить А квадрат плюс Б квадрат. Что, отец настаивает на своем? Угу. Я сама жалею, что не начала с завода. Правда? Мне иногда, моя так тяжело, хожу по цеху, присматриваюсь, хочу спросить, и стыдно. Почему? Я инженер, и как-никак пишу диссертацию. И не спрашивать тоже нельзя. И вот не знаю. А кто это у вас был? А это инженер завода. Интересный. Машинист 18-го грамма, подойдите к начальнику смены. Машинист 18-го грамма, подойдите к начальнику дай, смены. Алексей. Наденьте. А что? Не положено. Ага. -а -а. Ну, как? Грандиозно. Ха -ха. Присмотрели себе работу? Да. Такую? Я полагаю на первое время начальником смены. Сразу. А что? Ха. Не боги горшки обжигают. Горобец! Так. Как плавка. Нормально. Сколько углерода? Но ну, это нам должна да. сообщить лаборатория. Лаборатория. А если на нас срочно, на глазок. На глазу? Да. Трудно сказать вообще-то. Ну что ж теперь делать? Теперь? Греть? Угу. А хотите мастера? Николай Да-да. Я ищу вас. Здравствуйте, Здравствуйте. Новый инженер? Знакомьтесь, Стрельников. А это наш порторг. Цеха. Извините. Чекин! Да! Вот этот инженер так. хочет подручно поработать, Определим бригаду. Это он правильно, Данил Максим. тот печи не видал, тот инженером не бывал. Звонили из Москвы, интересовались, как план. Завтра пускаю десятую. К концу месяца план дадим. Да. Заходил ко мне Шибалин, младший. Федор, делился мыслями. На счет опытной плавки. Да, Сейчас мы пойдем. А почему так с ключа? У них там на транспорте свои законы, у нас свои. Есть другая точка зрения на этот вопрос. Тем более. Что тем более? Много точек зрения. <смех> а может сговоримся? Соберем Столивара. У меня до вас вопросик, товарищ секретарь. Да. Как нам за эти дни гроши платить будут? Нам же нужно не одну плавку сообщать провести Несколько. Зарплату одного придется на пятерых делить, товарищ Шахрай. Интересно получается. Мало того, что учи, да еще и своего кармана приплачивай. Что значит учи? Тебя учить будут. Неверно, батя. Каждый учит и каждый учится. А я ученый. Вот она моя наука. Ну а насчет зарплаты? Да при таких заработках нам и польжаться можно. Это у вас заработки. У шабалены. Вот ты работаешь, отец, сестренку в цех устроил. А я один брат тянул. Вот так карусель. Дети в школу собирайте. Куда, Алексеевич? Мне учиться поздно. Вот, проживу как-нибудь и без этой академии. Посиди. А знаете, почему он воду мутит? Еще один подветик у газете. Вот пол я какой. Славы ему мало! не собрал! Я не собираю! Я не собираю! такое не собираю! Я не вы? Вы, вы не собираю! Я не собираю! Я не собираю! Я не собираю! Я не собираю! Я не Я не Я не Честное слово, не собираю! Я мистер-герой! Правда, Федя? Не можем вы столько стали дать? Да, да вы право. Право. А что вы, товарищи! Илюков! Сопрыкин! Что это? Сопрыки. Сопрыки. Как дети? Сопрыки. Давайте ближе к делу. Ну так как? Дмитрий Трофимович, вы скажите это предложение, я думаю, на семейном совете проработано. Ну, в этом цехе я ж не одного выучил сталь варить. Это мы знаем. А ты помолчай, Лёшка. Разве тебя плохо учил? Хорошо. Спасибо, Трофимович. И не отказывайся учить. Приходите, смотрите, спрашивайте. А мне здесь учиться не у кого. Товарищ Бессонов, ведь Фёдор же предложил... Подожди-ка, Федор ведь предложил стоящее дело. Крупицы опыта, что разбросано во всем коллективе. Ведь он же решил собрать и слепить единый каравай. Ведь, давай, тоже рассуждать нечего. Каждый ведь выгадывает. Отдает-то на одно зерно, а получает сколько? И чем больше отдает, тем больше получает. Вот, вот именно. Вот вот. Вот такие, как Лёшка Белякова, они же сходу цепляются. Получить-то он получит. А отдавать-то ведь нечего. С тебя много возьмешь. А что же вы ничего не скажете, товарищ Щекин? Хотелось бы знать ваше мнение. Да что Чекин? Чекин рад бы со всей дорогой душой. Ну, как они? Видишь, со всей дорогой душой, как они. А у них в мозгах ты еще не улеглось. Нет, я говорю, что нужно было подождать. То есть как подождать? Данил Максимович, я вас не понимаю. Что вам-то мешает проверить метод Шабалина? Усталость или техническая трусость? Ответственность, Зоя Ивановна. А потом, кстати, ведь... Вот вами же технология разработана а, Еще свежей красочкой пахнет Вы от нее отказываете? Да, но там не сказано, что нужно глушить инициативу А кто а кто глушит? Да вы же сами Сами же вы глушите А, вас заглушит Правильно, Зоя Ивановна Где-то сказано, что чтобы глушить подождите, Наоборот, кто-то поддерживал Поддерживать нужно Так что же мы решим, товарищ Бессонов Решаете вы, специалисты не могу же я заставить вашего отца и Шахрая найти общий язык. Только мне кажется, без общего согласия это дело не пойдет. Так что повременим, пока уляжется в мозгах. пока. Ну ничего, Федя, без них обойдем. Пошли. Сделаем все это сами. Соберемся. Мы поможем. Я же доказывал, Шахраю, сколько мы можем дать стали сверхпланов Если сэкономим полчаса в да, Ну, ну я благо. Благо. Нет. Никогда не согласится. Как у кого, федора у меня в мозгах уже улеглось Не хотят и не надо, без них обойдемся. Ты во вторник? Да, ночная смена Во, хорошо, что в ночь Савчука не Конечно, будет Конечно, да А мы втроем к тебе придем и сварим плавку Нехай потом злятся Ну, я <свят> пойду, хлопцы Ну, ладно Спасибо <свят> <св Дело одно есть. Знаем, знаем. Ну ты. Давай. А то, то не догоняешься. Пошли. Зоя! Спасибо, Зоя. Федя. Нельзя же так. Слушай, товарищ инженер. А ты хорошо сказал. Усталость или техническая трусость? Ну, лучше про не придумаешь. Проведем плавку, я ему докажу. А ты не торопись. Твой замысел требует технического обоснования. Хочешь, я тебе помогу? Ну, спасибо, Заян. Только мне самому все это хочется делом доказать. Ну, а расчеты потом напишешь. Какой ты... Зоя. Зой, ну не сердись. Ну, у меня душа горит, когда я вижу, как губит живое дело. Ну. К тебе потом и не подступишься. Как диссертацию защитишь? Таким защитишь сумасшедшим, когда тут все технологию ломает. Зоя, прокатимся вечерком? Нет, не могу. Едешь к Свете? Всего на один день, а в понедельник я приеду. И встретимся на том же самом месте. Хорошо? Обязательно встретимся. Мамочка приехала. Моя хорошая девочка. Милая моя. Ой. Мамочка, Возьми, меня мам. папа большой, как у всех девочек. Кто тебе сказал об этом? Сам сказал, мне папа разолапал мишку подарил. Мамочка, я пойду до Не спишь? Все думаешь. А по-моему, вам надо вместе быть. Ведь кается человек. Горько каится. А грешник всегда дороже десяти праведников. Ой, мама. Ну, погулял. А теперь остепенился. Бывает такая порода. Хороша, порода. Пусти в такое время, когда. Мужа, ты всегда можешь себе найти. А отца Светланки? М? а ей отец нужен. Успи. Мамочка, можно к тебе украла? Иди-иди, родная. Иди. Ну, Скорей-скорей. Моя хорошая, хорошенькая. Залезай. Мамочка. А! Что? Мамочка. Ага. Бабушка говорит, что нам нужен другой папа. У нас, у нас же есть папа. Правильно. Есть. Ну, вот и все. Мамочка, ты со мной приехала, да? Да. Мы к папе поедем, да? Да. Да. Да. Мы поедем, только не сейчас. ждать по ночам? Слышать лживые объяснения? Видеть эти невинные, кающиеся глаза, которые хотят убедить? Зоинька, не надо так. Давай начнем все сначала. Маму к себе возьмем. А? Зоинька. Нечего объяснять Не так все ясно Федя Чего, Женька, переживем. Пошли. Здорово, здорово. Все. все, что брали, ждут тебя. Я сейчас смотрел в порядке. Давай иди, я скоро. Спасибо, хлопцы, что пришли. Что там? Свое дело. Не ты, так мы бы с Петром начали. Тогда через пять минут, ровно в десять, начинай завалку. Добрый. Матвей Степанович, ровно в десять, каждая минута дорога. Добрый. Ровно в десять. Есть десять. Федя, иди сюда. Отверстие большое, короткое. Надо бы часок постоять, подварить. Ты что, не здоров? Так может отложим опытную? Что отложим? За трамвой покрепче? И открывать будете поосторожнее. Хорошо. Что за люди? Таливары Решили опытную плавку сами провести. Как? Без разрешения? Разрешение три года ждать. А так мы сами. Черт знает, что такое. Вы почему опаздываете на работу? Заметьте с инструментом. Как вы со мной разговариваете? Я все-таки инженер. Вы подручный. И делайте то, что я вам сказал. Данил Максимович? Здравствуйте, Стрельников говорит. А? Стрельников? Данил Максимович, я не понимаю, что происходит в цехе? Да нет, дело в том, что Федор Шабалин. Шабалин? Что? Да? А -а -а. Нет, нет, не надо, не надо. Пусть ведут. Отзыводило. Какая анархия? Это и снова. Как идет плавка уши блина. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Ну и жаре еще сегодня. Да. Жарюшка парадоксальная. Ну, хватит. Давай еще. Я сказал, хватит. Хватит. Всегда тебе хватит. Начнем пускать и время потеряем. 15 минут можно пускать! Так Вот результат. Всего теперь спрашивать! Моя печь с меня и спрашиваете. Ха. А что с вас спрашивать? Дороговато обошлась нам ваша эгоцентрическая затея. Да? А? Честно. Максимович, вас. Секретарь порткома. От суд пойдешь! По закону отвечать будешь! Грачев. Сергей Петрович, да-да, нет, это Шибалин-младший. Да, вот сейчас разбираюсь. Решайте сами, только, Данила Максимович, не перегните палку. Перевожу бригаду по уборке мусора, так лучше, а там поглядим, что с ним делать. Угу. <coughs> От силы у тебя хоть отбавляй. Нельзя ж так. Государственное имущество беречь надо. Беречь. Лопату сломать нельзя. Государственное имущество. А человека можно. Такого парня довели. сходил к ней. Женщина, но, видать, толковая, душевная. С глазу на глаз с тоской оставаться нельзя. Выпей. Тоска, что волк одно человека загрызает, а к двум не подступится, а от трех прочь бежит. Теперь жить будет. У него ни отца, ни матери, никого. Один. Это все ты виноват, ты. Ты понимаешь, что значит не видеть свет, Людей. Сыть. Порешим так. Как только Женя поправится, возьмем его к себе. Вместо сына будет. Ты все но теперь отрезанный ломоч. Мне что ж, и в доме отказывает. Скоро женишься. Не будет этого. Почему? Лопнуло все. Инженер ей нужен, батя. И ты после этого плавку принял. Опытную повел. Да ты шо ж не знаешь, что ни пьяному, не горем, пришибленному к печи подходить нельзя. Да ну мне бы сказал. Я бы за тебя отработать мог. Эх, батя. Куда ты на ночь, лядя? Ты что, с ума сошла? Оставь меня! Сделать половину диссертации. Вот ну, уже глупо! Зато честно. Ну знаешь, глупость и честность иногда равнозначны. А я поверила. Думала, что ты стал лучше, а ты все тот же. Не придирайся к слову, Зоя. Это рудимент старого, ну, любовь к острой фразе, что. -то. Затея Шибалина полностью провалилась. Это подтвердило правильность твоей диссертации и правильность технологий. Ты же победила. Неправда, победил, Федор. Ты должен это прекрасно понимать, если ты честный инженер. Плавка шла с опережением графика. Авария это просто случайность. Ну, хороша случайность. А вот моя диссертация действительно нужна только архивариус института. Ну, я преклоняюсь перед твоим благородством, но авария есть авария. Сейчас уже никто не верит в эту идею. Ошибаешься. У Федоров с каждым днем все больше и больше сторонников. Ну хорошо, ну успокойся. но не будем. Успокойся. Зоя. Не надо. Уходи. Зоя. Я очень долго отвыкала от тебя. Уходи. Извини. Ну, прошу вас, пропустить. Никого пропускать не верено. Его нельзя беспокоить. Он и так почти не спит. А сейчас только-только задремал. Да мне только на одну минутку взглянуть на него. А то уеду, не поведав. Ну, что мне с тобой делать? Натворил бед, а теперь... Кто здесь? Это я, Женечка, тетя Даша. А еще кто? Никого. Я одна. Нет, тети Даша. Здесь кто-то стоит. Что ты? Что ты, Женечка? Никого здесь нет. Тебе просто показалось. Я думал, Федя пришел. Обиделся, Вита не приходит. Приходи, не раз приходил. Да ведь не пускают. Подвел я его. Mm -hmm. Тетя Даша, а теперь день или ночь? Ночь. Ночь, сынок. Все спят, и ты усни. Усни родной. Еще что ты сидишь. Иди спать. Уеду я отсюда, батя. Здесь у меня крылья подрезаны. На другой завод поступлю. Людей подберу, опять шаровать буду. А если там уступишься, то побежишь дальше. Не делает. Иди спать. Может, за ночь разума прибавится. Иди, иди. Доброй ночи! Дмитрий Трофимович! Вы меня? Дмитрий Трофимович! Федя, в тот вечер ошибся. Ошибся, Зоя Ивановна. Ошибся. Но на ошибках люди учатся. Он... Только вот эта ошибка пошла ему в брок. До свидания. Я, конечно, понимаю, что очень трудно поднимать опороченную идею. Но поймите, это надо. Зоя Ивановна, а Абария? Да ведь это нелепая случайность, которая все испортила. Да, и в этой нелепой случайности никто не виноват. Я виновата. То есть как вы? Вы-то тут при чем? Я не смогла удержать Шабалина. Непонятно. И потом... Я... Мы любим друг друга. Но приехал мой бывший муж, у нас есть дочь. Понимаю, понимаю. Садитесь. Семья – это хорошо. Но только хорошая семья. Зоя Ивановна, может быть, вам трудно... Да не в этом дело. Я прошу вас помочь, не мне. Шабалину, цеху, всему заводу. Здравствуйте, Сергей Петрович. Здравствуйте. Э, товарищи, Здравствуйте. одну минутку. Я вот только сейчас запомню. Все, Иванна, нам не помешает. Мы о Шабалине. По делу, Шабалина. Вот, вот вместе и поговорим. Ну хорошо, проходите, садитесь. И вообще, Сергей Петрович, да. очень большой разговор есть. Садитесь, Захар Петрович. Вчера в портком целый гурьбой пришли мартеновцы. Что это значит? Не подобрал ключа от людям? Не сумел? Попробуй, подбери. Шахрай беспартийный, Шибалин старший тоже. Стой, Под... стой, что? стой, стой. Значит, ты что, считаешь, что ты должен руководить одними коммунистами? Значит, ты просто не понял, что такое цеховой порторка? Порторка это душа, цеха. Совесть цеха. Значит, ты душа завода. Совесть завода. Стараюсь, но трудно. 42 цеха на заводе. А у тебя один. Ты каждый день можешь встретиться с каждым рабочим. Каждому подход найти. А ты нашел? Подождем, пока в мозгах уляжется. А мы с тобой иногда должны эти мозги и поворачивать. Не каждому повернешь. Тогда к сердцу дорогу найди. В больнице был что там? Сегодня пойду. Первый раз? Да, понимаешь, что бюро проводил-то совещание. И не надо. Я сегодня сам поеду. Как, у тебя шпортком? Ничего перенесем в Страшно мне, Кому я теперь нужен? Я тебя буду любить. Всю жизнь. Как родная сестра. Помогать тебе буду. Не надо, мэй. Как-нибудь сам. Ты знаешь, Женя, если ты захочешь меня увидеть, ты обязательно увидишь. Очень хочу. Знаешь как? Ну вот, видишь. Здравствуй, Женя. Здравствуйте. Кто это? Савчук Играчев. Как самочувствие, дружок? Холерическое. Вбил а? тебе в голову, что видит не будет. Ну, что ты? Это даже не по-мужски. Напрасно так. Где тут у него ножик-то? Ух, тут у тебя целый склад. Сейчас мы тебя арбузиком. За что Федора на мусор? Хорошо отделался Что же благодарность в приказе за такое самоуправство такую аварию допустить и ты здесь по его милости сам виноват сунулся куда не следует а если говорить откровенно Данила Максимович то виноваты во всем вы Тише, вы помогли ему а скажите вы поддержали его Тише, же предложил такое дело что можно было ведь Упокойся. Тише, Упокойся. всех на ноги поднять что это же я а самому без поддержки без подготовки вот и завалили не надо, а вы его на мусор не поняли вы его вот Да не волнуйся, мот этого еще нужны. Максим, Максимович, вам лучше ну? уйти. Женька волнуется. До свидания, Столивар. Не волнуйся, тебе вредно. Сергей Петрович, да. Вы еще придете? Придем, придем. Вот Петух. Поправляйся, Женя. Поздоравливай, вернешься в цех, потолкуем. До свидания. До свидания. Спасибо. Это тебе. Держи. Ну вот, все хорошо. Ну, не волнуйся. Все будет хорошо. Нет, хотя даю. жаль парнишку, сирота, вот к чему приводит анархия. Данил Максимович, анархии могло бы и не быть. Конечно, мне надо было сразу это пресечь. Да не пресечь, а возглавить. Что? Возглавить. Возглавить? Не души меня, в цехе я разводить не буду. Это же бредовая идея. Всякая новая идея проходит три этапа. Сначала говорят, что это бред, потом вред. А когда она побеждает, все кричат «Ура!» и говорят, что помогали. Даю голову на ответ, по этому поводу никто кричать не не будет. Да поймите же, нам нужен толчок в одном цехе для того, чтобы поднять весь завод. Я натолкал на своем веку достаточно. Вот на на пенсию, да, толкайте без меня сколько угодно. Ну что ж. Можем и без вас. Стойте в сторонке. Только потом, как вы будете людям глаза смотреть. Вы знаете, товарищи, чем меня подкупила идея Шаблина, в ней тесно сплетены и воспитание людей, и производственный эффект. Ведь это замечательно. Это очень здорово, товарищи. Это, если хотите, подлинно коммунистическое отношение к труду. Да-да. Лучшее от каждого для коллектива и лучшее от коллектива к каждому. Это верно. Хорошо сказано. Вот если бы у нас в цехе все это понимали. Сергей Петрович, Ашибалин старший согласился. Теперь все дело в Шахрае. Ну, к нему пошел Чекин, его приятель. Этот говорит. Вон отсюда, чтобы на здесь больше не Ты было. потише, потише, я сам так умею. Вон отсюда. Ну я тебе покажу, как с людьми обращаться. Что? Иди, агитаторщик. Ну так, ясно, товарищи, договорились. Значит, проведем 3-4 плавки и по цехам. Будем поднимать весь завод. Сами идите к нему. Тихо, тихо, тихо. Объясни толком, что случилось? Пускай сам черт ним сталь варит. Это ж не человека-то, дверь кровожадную. Вот так, дружки. Да нужен он нам, шахрай. Это же топтун. Ведь у него только одна операция хорошо получается. Да разве мы за шахраевскую операцию боремся? За самого шахрая. Его нужно в люди выводить. Есть еще один ход. Козырным тузом Сергей Петрович. Но ну, это по линии женской. Вот так выточка пойдет. Сведешь ее на нет. Спасибо, Ксения Николаевна. Ну, я теперь уже сама разберусь. А рукав, Зоенька, аккуратнее вшивай. Рукав вещь капризная. Спасибо вам, Ксения Николаевна. Не за что. Если когда что надо, приходи, всегда помогу. Большое спасибо вам, Ксения Николаевна. Это тебе спасибо, что на старости лет глаза открыла. Да что вы, Ксения Николаевна. Ну, простите меня, что я вас задержала. До ой, свидания. Ой, ой, ой. До свидания. Ой, счастливо, счастливо. Изотушка, иди чай пить. Голову дуришь. Ты это о чем, Ксенюшка? Дома из тебя героя строишь. Ну? Я, да, я. А на заводе в хвосте плетешься. Это ж кто тебе напел? Люди добрые сказали. Ты что же, хочешь, чтобы тебе почет домой принесли на блюдечки с голубой каемочкой? Ну Вот, поехала. Вот, не богу, Тебя люди в бригаду зовут. А ты что же, единоличником хочешь быть? Ну, ладно, хватит. Не суйся, а куда не следует. Замолчи! То есть, как это не суйся? Мой почет, это мой почет. Если тебе своей гордости не жалко, так ты хоть меня-то Да ты пойми, Ксенишка. Ну, зачем мне идти в шабалинскую компанию? Мне там учиться нечему, ведь я 25 лет сталь варю. Я крупинками, понимаешь, опыт накапливал, а им сразу выдай и положь. Пусть они вот сами понимаешь, что достигнут этого. Это ты свое покажешь, ну? они другому научат. Да нет, я не пойду. Взять. Ну, нет. хватит! Пойдешь... Нужно всемерно развивать и поддерживать рабочее новаторство. Этот могучий источник технического прогресса нашего главного направления. Но вместе нет, с тем необходимо не стрелять, предостеречь не некоторых любителей стрелять. славы от авантюризма и карьеризма а -а -а. в этом благородном деле. Сталивар Федор Шабалин, руководствуясь личными тщеславными побуждениями, недопустимо легкомысленно и, я бы сказал больше, преступно нарушил производственный режим работы Мартеновской печи, игнорируя своевременное предупреждение честного и талантливого инженера Ясона. Новой. А теперь рутинёр Савчук будет глушить всякое новаторство, ссылаясь на аварии и несчастный случай. Лихо выступили. Мне никогда не приходилось читать статьи с более глубоким подтекстом. Ну каждый помогает, как может. Геннадий Алексеевич. Александр, простите. Александр. Да, Александр. Какой бы вы хотели занять? Местом заводе. Ну, видите ли, вы не позволите так прямо, откровенно. Я думаю, что мое образование, мой опыт работы в Главке позволяет мне надеяться, так сказать. Ну, понимаете. Понимаю, понимаю. Вот. А теперь давайте мы разберем с вами статью с точки зрения ее подтекста. Товчука вы решили истребить, потому что поняли, что он вам дороги не даст. Сергей, пока вы не приобретете рабочего навыка. Сергей Петрович, что Одну вы... минуточку. снова вы похвалили, потому что хотите наладить с ней отношения. Шаблина вы разделали подарок, потому что почувствовали в нем своего соперника. Даже подпись продумали. Но это же бездоказательно. Вы просчитались. Идею Шабрина мы поддержим. Савчука никто с завода увольнять не собирается. Это уставший, но это честный человек. Партия за такие проступки не наказывает. Она помогает исправлять их. Вот вы и останетесь работать под началом Савчука. Не бойтесь. Он вам мстить не будет. Это не тот характер. Проходите, за Ивановна. Вот, Зой! А вот объясни, пожалуйста, Сергею Петровичу, что наше с тобой отношение. Подлец. Я могу идти, товарищ секретарь? Да, идите. Садитесь за до свидания, пишите. Обязательно напишу. А, Шабалин. Ну, не поминай лихом. Уезжайте. Да, вот обходной. Менять здесь все надо, менять. Ну, будь здоров. Послушай, Шабалин. хотел тебе сказать, знаешь, по-мужски. Не связывайся ты с этой, ясновой. Такая женщина, как твой Сегодня ты, а завтра? А? Будь здоров. не ругайся. Ты чего ж Петька Да понимаешь, приятеля встретил. Ну, пришлось поговорить по душам. О. Ну что, можно начинать? Чего начинать-то? Этого нет, как его? К шахрая! я говорил? К чертям а. Шахрая, обойдемся без него. Пора. Ну, начали, Федор. Эх, как хочется быть со всеми вместе. Пробу брать. Вы знаете, тетя Даша, когда смотришь через синее стекло на искры, кажется, что что небо в звездах. Довели тебя эти звезды. Эх, тетя Даш, нет у вас вкуса к металлу, а из него ведь все происходит. Вот вымпел на Луну, забросили. А кто его туда нес? Металл. А межпланетные корабли, из чего будем строить? Из металла. Полетим на Марс, на Луну, на Венеру. Ты-то полетишь. Я тоже отлеталась. Может быть, и я не полечу. Снимут повязку и вдруг чернота. Чертя! Что? Решили без шакрая. Не пойдет. Э -э -э. Что ты делаешь, Федя? А что, дядя Изот? Соливать по-шахраевски. Ясно? В два окна. Ну, есть! Молоча! Папа! Ну что, дочка? Вот видишь, добавили газа и плавка пошла быстрее. Вишь ты? Ха. Яйца курики учат. Ой. Ха. Я во время плавления вот так газ держал. А ты даже не по инструкции. Эй, по инструкции. А ты не кипятись! получится хорошо подправят инструкцию диспетчер 8 начала завалку понятно на 11 печи углерода 070 марганца 019 Разливочный пролет. Готовьте ковши для одиннадцатой. Почему на шестой задержали выпуск на час? А там место столивара подручный стоит, а Сопрыкин на опытный. Вот вам результат. Ничего-ничего. Хочешь выиграть в большом, иногда приходится поступиться в малом. Как там у них разливка? Катенька, коллективно опытную расплавил, доводку повёл в шахрай. Быстро. А удивляться нечему. Каждый ведет ту операцию, в которой достиг совершенства. А потом придет время, и каждый будет вести так все операции. Опять упоряжаем график. На всех операциях сэкономили 44 минуты. Не будем? Молодцы! Вот, нашим взяла! Отвоевали 44 минуты! Бить веса коммунизм! Митя, ты не обижайся на меня! А чего? Вот так бы и давно! Ты уезжаешь? Да Надолго? Не знаю Может быть навсегда Неужели тебя здесь ничто не удерживает? Зоя Но ну ты не можешь так уехать Почему? Федя! Скорее в больницу Там Женя повязку снимают. Поедем вместе Учти, Женя в палате темно. В первый момент ты не увидишь. Доктор, ну как? Не волнуйтесь, пока ничего не известно. А, да. Не волнуйтесь. Да не волнуйся. По-человечески не может подвидеться. Не надо. Не надо. Не вижу. Не вижу. сварим, Я маленько просчитался, ну, ладно, а? ладно, не скромничай. И завалку по-новому попробуем. Конечно. А что, если мы вот так вот недельку поработаем, а? Да. А потом охнем на другие заводы, а? Ну как? что ж, неплохая мысль. Это дело. Людям свою работу покажем, а и к ней посмотрим. Это дело, а это и в нашем это... цехе есть глубины неизведанные. Есть, где понырять.